Всем привет! Моё имя Руслан, и вы на канале Будни Перекупа. И в этом выпуске я хочу рассказать вам, сколько же заработает жадный перекуп с продажи одного ноутбука. Четыре года назад мы с моим другом открыли сервисный центр. И помимо ремонта компьютерной техники, мы занимаемся скупкой. Компьютеры, ноутбуки, телевизоры... Так как мы работаем под вывеской сервисный центр, у наших клиентов часто возникает вопрос, а что это, восстановленные или сломанные, что с ними не так? И знаете, это резонный вопрос, и действительно, в каких-то случаях люди правы. Да, есть восстановленные ноутбуки, но в этом случае есть очень большая оговорка. Неисправности бывают, как критичные, так и не особо. Я хочу привести самый простой пример. Вот у вас есть ноутбук, ему 10 лет, вы им активно пользуетесь, и за эти 10 лет вы ни разу не отдавали его на профилактику, то есть не чистили, он банально у вас греется. И в один прекрасный момент он перестает у вас выдавать изображение. В большинстве случаев это вышел строй либо хаб Северный мост, либо видеокарта. И в этом случае его, конечно же, отремонтировать можно. Среди мастеров это называется прогреть чип. То есть такой ремонт в среднем стоит от 1000 до 2000, в зависимости от точки города и как правило, после такого прогрева ноутбук не прослужит долго. Нет, мы такие ноутбуки не продаем. Это сильный удар по репутации. Если вот сегодня ты продал такой ноутбук человеку, через месяц, два или три он тебе оставляет гневный отзыв в Дубльгисе или же приходит и выносит голову. Да и вообще, просто с моральной точки зрения, это очень некрасиво. Кстати, вот этим моментом пользуются недобросовестные перекупщики, которые работают не под вывеской, а... Человек выложил объявление на Авито, такой вот, ноутбук все отлично, установил цену, ему позвонил человек, договорились, встретились, он пропихнул этот ноутбук, встретились где-нибудь у станции метро, или в кафешке, или в магазине, да где угодно. Ноутбук купил человека, и через 2-3 месяца он у него выходит из строя, включается, но нет изображения. А куда бежать, кому жаловаться, ни гарантии, ничего, ни адресов. Ну да, ну да, пошел я нахер. Конечно, мы такие ноутбуки просто по всем соображениям продавать не можем. Чистите хотя бы раз в год и пользуйтесь на ровной поверхности, и ваш девайс прослужит вам достаточно долго. Так вот, это касается критичных неисправностей. Помимо этого, бывают неисправности некритичные. Допустим, банально. Как слетела винда. Ну, что стоит ее переустановить? Это ерунда. Или вышла из строя оперативной память. Поменяла оперативку, ноутбук работает как раньше. А также бывает Например, не исправим жесткий диск. На днях нам принесли ноутбук Asus. Модель X55C. Человек пришел, принес его в коробочке, так все аккуратненько. Я вот очень люблю, когда человек приходит с коробкой, хоть и ноутбук старый, конкретно этому ноутбуку 7 лет. Ноутбук старенький, но человек пришел с коробочкой. Значит, ага, аккуратный человек. С ним приятно иметь дело. Так вот, пришел человек с вопросом сдать ноутбук. Ноутбук включается, но при включении сразу заходит в настройки меню BIOS. То есть открывает вот такое окошко, но а дальше не загружается, не загружается операционная система. Ну, малый. Может слетела винда, может быть, неисправен жесткий диск, может быть, какие-то проблемы с вирусом. Ну, это в более редких случаях. Так вот, человек поинтересовался о стоимости, посмотрел приценился. Разъемы целые. Зарядка есть, батареи на удивление держит заряд, хоть и ноутбук достаточно старый. Предложили 4000. Также человек поинтересовался, сколько может стоить ремонт. Интересный вопрос. Включили ноутбук, поставили на тест жесткий диск и вот чудо. Примерно в процентах на 5 в программе Виктория в графе дефекты пошли кресты. Эррор, эррор и... То есть, соответственно, ошибки. Жесткий диск не неисправен. Жесткий диск на свалку надо менять, ставить другой. На самом деле неисправность не критичная. Человеку мы предложили ремонт. Если ставить обычный жесткий диск объемом 500 гигабайт, мы предложили вместе с установкой, с настройкой 3000 рублей. Если поставить SSD на 120 гигов, мы предложили стоимость 3500. Человеку ноутбук не нужен. В этих случаях я всегда рад, на самом деле. You... Вот искренне, вот такой корыстный монстрик внутри меня сидит, такой, ага, хе-хе, -а -а! <Union> Человек оставит, мы заработаем. Ну да, куда деваться, я говорю правду, действительно так. Я очень радуюсь, когда подобные ноутбуки нам оставляют. Вот и все, в принципе, предложили 4000 человек согласился, человек ноутбук оставил. А вообще, что касается затрат на восстановление этого ноутбука. Запчасть? В среднем на Авито продают полторы тысячи рублей магазины поддержанных товаров. А что касается нас, у нас этих жестких дисков вот такая стопка. И она не уменьшается. Мы выкупаем очень много ноутбуков, в том числе и конченных ноутбуков, которые тупо в разбор на запчасти. Проверил диск в норме, закинул на полку. Полка копится, дисков больше, больше, больше. Они всегда нужны, как в этом случае. То есть для нас это можно сказать, ну вообще не затратно. С какого-то ноутбука достали... Закинули на полку, сейчас он пригодился, установили и настроили. Да, ну конечно же перед продажей каждого ноутбука мы ноутбуки разбираем. То есть вообще смотрим на состояние материнки, проливалась ли когда-либо жидкость, паялась ли что-то там. То есть визуально осматриваем, поймем этого, чистим ноутбук от пыли, меняем термопасту, то есть осуществляем профилактику. Приводим ноутбук в надлежащее состояние. Если нужно, меняем USB разъемы или дисковод, если он не читает диски, ну и так далее, какие-то вот мелочи мы всегда исправляем. Так вот, ноутбук разобрали, посмотрел визуально, нет никаких дефектов. Как вы сейчас увидите на фото, даже стоит гарантийная пломба с завода. То есть за все эти 7 лет, и в принципе это видно по болтам, и по вообще общему состоянию ноутбуку, он не разбирался. Ну, в принципе, этот ноутбук достаточно простой, и горячий Здесь встроенная графика Intel HD Graphics, с завода идет 4 гига. Кстати, вот тут нам повезло, с завода он шел с 4 гигами оперативной памяти, а к нам он попал с 8 гигами. На этом ноутбуке нецелесообразно оставлять 8 гигов. Для чего? Здесь встроенная графика, будет обычный жесткий диск и 4 гигов здесь будет достаточно. 4 гигамма отдельно поставим на авито, такие плашки памяти продаются от 1000 до тысяч. еще один неплохой плюс, кстати, с этого ноутбука, так вот, общее состояние ноутбука отличное на самом деле, несмотря на то, что ему 7 лет, он в полном порядке, да, на нем не поиграешь какие-то тяжелые игры, но какие задачи он сможет выполнить? Удаленная работа, обучение. Просмотр фильмов, хранение информации. В принципе, он с многими бытовыми задачами справится совершенно спокойно. Так вот, что касается критичных и некритичных неисправностей. То есть, если ты продашь прогретый ноутбук, конечно же, со временем он выйдет из строя, к тебе придут и предъявят. И это будет справедливо. Что касается некритичных неисправностей, поменял жесткий диск, настроил, сделал профилактику и с спокойной душой продал его конечному пользователю. Средняя стоимость подобного ноутбука на вторичном рынке 10-12 тысяч рублей. Нам он достался, если даже учитывать стоимость жесткого диска, пускай в 5 тысяч рублей. То есть, соответственно, 5 тысяч рублей с него мы заработаем. Я считаю, что это неплохие деньги. Так вот, я хочу подвести итог. В данном случае ремонт абсолютно целесообразен. Ноутбук хоть и старенький 2013 года, но он вполне себе на неплохом процессоре Intel Core i3-2328M с частотой 2.2. Вставить этот ноутбук на продажу? Однозначно да. Этот ноутбук принесет прибыль и принесет пользу своему следующему владельцу. И при дальнейшем адекватном использовании этого ноутбука, то есть если его не ронять, не проливать и периодически хотя бы раз в два года менять термопасту, он прослужит, он выполнит свои задачи. Человек спокойно купит его с гарантией. Да, мы не даем гарантию год на поддержную технику, гарантия 30 дней вполне себе нормально, чтобы убедиться, что техника работает. А что касается каких-то критичных поломок, дорогие друзья, я уверен, что многие из вас сталкивались с теми или иными недобросовестными продавцами, покупая что-то бракованное или с каким-то скрытым дефектом. Пишите об этом в комментариях, мы обсудим это в следующем выпуске. Если у вас возникнут какие-либо вопросы о том, как провести диагностику ноутбука перед покупкой, Можете писать мне ВКонтакте, ссылка будет внизу. Переходите, добавляйтесь в друзья и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Если планируете купить ноутбук с рук и интересно, как проверить аппарат на работоспособность перед продажей, пишите в комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных выпусков. Спасибо.